Еще раз эту передачу выпустят без моего ведома на экран. Я их там всех размотаю. На этого место встречи и так.